Яркая коллекция. Тренд 2022 года. Красный цвет. Тренд сезона. Коллекция российских производителей представлена в нашем интернет-магазине. Очень красивый рюкзак красного цвета с шикарными клепками, металлический замок. Бомбический саквояж из красивой эко-кожи, которая сделана под кожу типа страуса. И все это можно приобрести у нас. Начнем с рюкзачка. Рюкзачок небольшой, ручки регулируемые. Смотрите, как он выполнен, ну, очень красиво. такой прям. М -м, хорошенький, как мы с вами. Металлический замок, который легко открывается. Внутри кармашек на задней стенке. Смотрите, какой шикарный подклад. И кармашек есть на передней стеночке. Цена этого рюкзака... Как вы думаете? Да-да-да-да! Тысячу -да -да -да. Но в рамках того, что сейчас декабрь, вы можете приобрести этот шикарный комплект. Либо в разнобой, со скидкой 15%. Итак, размеры рюкзака будут внизу, под описанием в инфобоксе. Как и всегда, там все наши контакты, все наши социальные сети, размеры, описание, тайминги. В общем, все, что вас интересует, все есть внизу, обычно я это выкладываю. И красивый саквояж. Да, он очень красивый, яркий. Итак, повторяюсь. Красный яркий саквояж. Он может быть использован, начиная от дороги кончая фитнесом. Внутри саквояжа есть вот такая ручка. Удлиненная ручка на карабин для ношения на плече. Дополнительная резиночка, которая стягивает саквояж. И замок, который фиксирует, что саквояж казался уже и меньше. Смотрите сразу, насколько уменьшается его объем. На передней стенке кармашек для маски, мелочей, проездных или чего бы там ни было. Внутри, на задней стенке карман на молнии во всю длину сумки. На другой стороне открытый карман. Цена этого саквояжа 2000 и тоже Подписчикам канала до конца декабря 15% скидка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень важны ваши комментарии. Это помогает расти моему каналу. Ваш сумчатый эксперт. Да, новогодние праздники не за горами. Жду вас. Здоровья вам и вашим семьям. Ваш сумчатый эксперт. Пока.